Василии прибирается. Пойдем жервицы снимать. Проверять вернее. Перенаживлять. Это подготовленный боец еще работал. Вообще вчера. Попираться. Что, пока тебе оставить того? Вот. Ты его? Да. Могу покидать, Итак, если сейчас... хочешь могу вернуть не, не, не, Я не не Я с собой взял Он у тебя пошел так Таилюся Белс-белс вот. Андрюха да. Привет, ты будешь передавать? Да-да-да, всем огромный привет Мы снова на станолон, проверяем рогатки Да-да-да Кто сейчас спиннинг бросает только что опять улетели Гуси Гуси Опять улетели на мелкое А больше они не знают ничего здесь А просто и здесь клюкво, И на мелком клюку. Вроде как и солнце Вроде как и дождь блин, Не поймем Почти как вчерашний день начинается а, ты был немножко думал подождать. Размотан он кукан весь. Ломает траву. Что, к ней по приблизимся? Ты так ты не чувствуешь, есть там что, нет? Далеко ушла, смотри Человек, который видишь, видите, оббивает и на глубину ужина. Да, это нехорошо. видно. Готовы к любому сюжету. Гризу. Я думаю, что она ее выпрыгнула. А, кто-то тащит. Нас что-то вертит, вертит, вертит, подводи повыше, подведи, намотай, намотай, я не вижу кого. Она прячется, она секретная. Нифига себе ребенок. Костя, ребенок. Блин. Ребенок. А. У тебя есть этот самый инструмент. Ты пока занимаешься своим делом, блин, да? Ты займись своим делом тут у меня. Так, подожди тогда. Это Нестандартную. А ч, как-то надо туда это самое и поломать. Последнее движение. Костя, ты я тебе говорю, что ты поймаешь. вдоль травы на глубину пустая И что так легко идет на контакт не договаривались не Сейчас будем тревосить ты сейчас коротко сделаешь снимаю эту рогатку съела видишь жирная соустала пусть переваривает но ее потом Клюквы тут немножко Но мы не за клюквой Мы не за клюквой Мы не за клюквой С этого берега мы еще не снимали Вышел просморкаться, прикиньте Йоу, это я на озере каком-то. Э, на каком-то озере. На каком-то. Дай секрет нам. В котором рыбы? Нет. Нет. Оно спортивное. Ты просто занимаешься спортом. Да, да, да. Скажу, костя опять что-то тащит. Это а И... скульпт. Давай, давай. Вынимай, вынимай повыше. Я не вижу. Отпусти немножко веревки. Случайно. Загрелась. Забагрелась как-то. Опа. Из этого сам Костя сегодня варвар. Варвар, -вар, блин. Да ладно, кормились На, давай. Да. Хорошечная. Пакет гит по саму нестандартным да все нестандартно прошли свои по Со вчерашним днем круг. Взяли несколько шуток на испуг. Его, да ладно, ладно, ладно, ладно. Не да не, я далеко. Это для этого? Ну, для, для кино. Супа. Для кино. <laughs> не он так он, они не любит. Только выпрыгнул, она-то вот, как, она же сломана. не добыть? как-то, все вместе, и окунь тоже. Чувствовали выход. А -а -а. Сегодня немного повоседелись. Да, седовок подергали. На обед себе заработали? будет что пожелать да. дядя Костя Тети Люся привет Здравствуйте. Сегодня мы варим картофельный луковый суп Вы же сами делитесь, ничего не попало да. Андрюха, всегда разговаривает по-русски, когда его снимают Да, а я не знаю, что меня снимают Вот тебя начали снимать, предупредили вот Васильевич бы матюгнулся для фильма, это было вообще конкретно. Это был бы эффект. Да, а он, кстати, я ругался. Я просто не мутиваюсь, я даже не выпиваюсь. <звы> Потому и не ругаешься. <звы> Язык-то у тебя блин, нифига не работает, его надо развязать. <звы> Неужели подушку не выпишь, топочку? Нет. А? Только дома. Какой дома? Вот уха. Не в лесу, ни на воде, я же тебе сказал, у меня проблемы. А, а ты больше ты сегодня скажу, не пойдешь? Если... Так и вот так. Вот так и все. Так и вот так, и так, и вот так да. да. Правильно, они дают оберов, и не будем рыбачить. <laughs> все. Чего не дают? Давай рыбу. Великий чистящий. Великий и Эли возвратится. В картошку аю, уже выел прыгать. А во время палочки есть? Там в баночке. Может быть, в баночке. Положки прицепи, ложки. Ой, <как> едино. А всех этих ребят? У Вот, вот, вот. Да нет. Много рыб. Жадные. Когда еще мы сюда придем рыбу? Не ну, Фотосессия Нормально. Как Тетя, привет. Ваше здоровье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 Дядьки, ягоды ушли собирать. Вот, я ягоды собирать не умею. Вот, пошел покататься немножко. Вот, щепачков подергать. Один, правда, на крюк пришел. Совсем ребенок не заглотил в леха. Не отпустить. Пришлось брать. А вот, Две такие около. Около на спиннинг. Около на спиннинг. Вот. Так что ладно. Целый день Дождик периодически, правда, заканчивается Но все равно краста. Так, вот мы вернулись домой Мокрые, но непобежденные Побрали немножко, немножко ягод Последний с радостью убежал даже Не стал перекладывать вот. Что-то у меня нифига в темноте не снимает. А вот Этот самый моторист На сегодняшний день дежурный А вот хирург А вот сегодня Побрали ягод Немножко Вообще не видно Сделал, сделал изо тысячи и все и по первого как днем ушло да и как солнцем, Солнце. А каждый раз регулировали да, подало Черт, да не, Люся, не верим это они купили ягоды они не собирали ничего а рыбу и рыбу тоже купили у кости да, у меня да. Грибов в лесу нет А мы сидели у костра и ничего не делали Да, мама, грибов в лесу нет, ягод нет ну, Пришлось все покупать Не отдает аккумулятор от Ого, Но съела Там то чуть больше, да, чуть меньше ее, да? Есть. Жадюга Ай-яй-яй-яй-яй Нормально это пища на бок просто да. видео.